Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я София, и мы продолжаем The Messenger. Это уже психа нашего. Вот вот в кустах сидит гад. Высунулся, засунулся, высунулся. Ладно, продолжаем. У нас тут украли наших тебе Надо найти еще несколько, несколько переводу. Хочешь снова пощерпить? Нет. Тут можно еще почерпить, чтобы найти какие-то там перья. У -у -у -у. Вот это вот. А это уже, знаете, это что-то мне напоминает вот. О боже. О боже мой. <свеческие> <свеческие> <свеческие> Звучит как? А я тебя жду, жду. Эй, отличное оформление лавки. Прошу прощения. Ну, это же вроде бы лавка тики или что-то типа того. А, ты тоже из этих? Из кого? Из людей, которые считают, что все в этом мире должно определяться точкой их зрения. Нет, просто мне нравятся лавки тики. Конечно, давай закроем глаза на то, что, может быть, для меня это просто лавка. И, может быть, я воспринимаю соответствующее заведение из твоего мира как мистическую лавку или что-то типа того. В конце концов, это ведь я здесь гость. Верно. Обосрал. Могу поспорить, когда собеседник говорит тебе, из какой он страны, и ты в ответ называешь свой город. В общем, добро пожаловать в лавку. Приятно, что она радует твой эгоистический взгляд. О! Я еще. А еще я привязал твой свиток к тропикам. Теперь ты сможешь видеть временные разломы. Временные разломы. Чат. Текущая локация. Стало быть остров Вудуян. О, да. Наслаждайся пребыванием в тропиках. Только постарайся не навредить курошкам Будуянам. Они не злые. Пока мне нравится это место. Погода тут. Я не побоюсь этого слова уникально. то не так? Слушай, мне уже давно понятно, что разговоры у нас получается не слишком увлекательны. Но вот беседы о погоде для меня определенно и четко нет. Эх, есть что рассказать. Может тебе есть что рассказать? Ну конечно, мы с тобой по-твоему где? В какой-нибудь игре? А, косящей под платформеры в жанре метроидвании. Метро что, блядь? А чем же тебе рассказать? Может быть, о злом Джинни, который вечно бортил желание своих хозяев? Э, те из них, кто хотел научиться летать, потом не могли спуститься, а те, кто мечтал все знать, теряя возможность говорить и писать. Конечно, звучит интересно. А может, о мальчике, который мечтал о воинской службе и узнав о том, что мы есть, что мы едим, стал шп шпагоглотателем? Что? А, знаю, вот тебе эта история. Жила-была на семья, которая держала постоялый двор в мире без каких-либо физических границ. Да-да, именно так. Комнат для ночлега у них было бесконечное множество. А дела шли так хорошо, что, они, что ни одна из этих комнат не пустовала ни дня. Ну, а новые постояльцы все приезжали и приезжали, и для них тут же находилось жилье. Погоди, ну как можно снять комнату, если все они заняты? Это нечто неслыханное, да? Но видишь ли, миры без границ имеют свои плюсы, и даже если все комнаты заняты, возможности их съема бескрайние, как коридор, в котором выходит из двери. Так что каждого нового постояльца отправляли в комнату номер один, и он просил уже, зан... и он просил уже занявшего его постояльца переместиться в комнату номер два. Тот, в свою очередь, отправлял следующего постояльца в комнату номер три и так далее до бесконечности. Да и, возможно, ни разу... не сразу разберешься в этой системе, но если учесть, что количество комнат бесконечно, всегда найдется новая комната, в которую можно войти и попросить занявшего его постояльцы перейти дальше. Конечно, все это заставляло неудобство некоему неизмеримому числу людей, но факт остается фактом. Каждый новый прибыв... прибывший мог получить комнату даже в отсутствии свободных мест. Славно у них там порядки. Да, типа того. Кстати о порядке. Трудно даже представить себе, во сколько им обходились услуги уборщиц. Так что члены этой семьи постепенно пришли к выводу, что какие-то границы все же нужны. Чтобы постоялым двором можно было управлять, количество комнат в нем должно быть конечным. Иначе будь ты хоть осьминог, никаких конечностей тебе попросту не хватит. Со временем подробности этой истории, как и это часто бывает, стали совсем туманными. Такая уж она, бесконечность. Конец. Серьезно? Что именно? Невероятно, такая история мне мое полное погружение и все ради сомнительного кламбура в конце? А знаешь, во что не могу, не могу поверить я? В то, что даже услышав столько историй, ты все никак не научишься мыслить масштабно. Или тебе попросту наплевать, что мне только что удалось рассказать тебе, как провернуть фокус бесконечность плюс один, концептуализировав множество со... Конц концептуализировав множество со свойством способности к вечному движению так, чтобы понял даже пятилетка. Я так и думаю. Так, о чем ты хочешь поболтать? Все. Все. Спасибо, нас во мне очередной раз унизили. Мы можем пойти гулять дальше. Ладно, пойдем. Пойдем. Нам здесь явно не рады. Эти, эти этот, эти самые Жители местные, я так понимаю, да? Опять эти Только это уже любухи. Вместо носорогов Ну-ка, под, подожди, подожди, подожди Подожди, ты продолжай, продолжай кидаться Вот так вот И тебя я убью Я всех убью И их просто беспощадно Вот так вот Понял, ёпта он опять здесь. Вы мне не нравитесь. Так, ну пошли. Тут новый уровень у нас. основную игру мы прошли, мы молодцы. Но что-то тут еще замышляют. Всякие нехорошие личности. Но очень харизматичные, хотя я вам скажу. Да. Нехорошие личности, они, как правило, да, очень харизматичные. Так, а где я, собственно? А, мне туда прямо тупо, тупо и все. Ладно, пошли так брата брата так все проходим туда дальше а это мы просто а это просто вот поняла ага тут чтобы сломать нужно вот все поняла тут выше вот и извращается народ Тихо, тихо, тихо, не, не, не разгоняйся, не разгоняйся, подожди разгоняться. Тихо, тихо, тихо. А я же ударил по нему еще раз, че, че, че за несправедливость, алё, так нельзя, так нечестно. Так, ага. Ай, хорошо. А пропал. А, всё, все, вопросов больше не имею, все прохожу. Так, ну по идее я по вот этим вот малюткам попасть не могу. Как там? Не буян или. Как они? Что это летает? Это, это, это наплевывает? Козлина этот? А, я умерла раньше, чем успела узнать это. Там же мост упал, ё-моё! Так, я начинаю уже переживать опять по поводу себя Но я вроде отдохнула так немножечко Немножечко пришла к себя И вот продолжила, ага Так, да, это они наплевывают, смотри Засранцы какие так, верблюды грёбаные Мне нужно перейти на другую сторону Зачем-то это, там проход, это проход закрытый. Вот тут уже. Музыка от нас. Хороша, музыка. Ой, музыка тут хороша. хорошо. Музыка, хороша, музыка, хорошая. Люблю хорошую музыку. Блин, да ладно. Тихо, тихо, тихо, не бегай. По нему аж несколько раз надо сдвинуть. Ну ничего себе. Ладно. Есть другой вариант, просто по нему не бить. Просто его не трогать. Я не трогаю его, он не трогает меня. Я, я думаю, что это идеально. Так. А вот вот этих вот падают. Вот этих вот надо убивать, потому что они мало того, что они кидаются как птицы. Главное успеть. Так, все, надо. Мало тоже кидаются, так еще и их снаряды разрываются. о о Братан, прости, я тебя случайно зацепила. Тут будет босс, значит, получается. Да, у нас еще один босс. Барматозель снова? Или кто? Или барма бар Барматозель что-то там придумает? А, это можно... Это лифт, мать вашу! ⁇ пта. Подводный лифт, да, ну, даже не то, что это... Он позволяет спуститься под воду. Наплевывает, смотри, как наплевывает. Гад Я тебе вот похуплюваться. Вы знаете, это вот как вот начинает вот чуть-чуть потеплеть на улице. Ты вот едешь в машине. А останавливаешься на или просто там в пробке стоишь и вот начинаются вот эти вот э, верблюды открываются двери, мужики начинают харкаться ты сидишь такой хватит просто прекрати это делать это отвратительно, это ужасно никогда не плютите господи, это, это, это просто у меня желудок в этом плане слабоват и вот у них там начинается вот это вот заплевывание Отвратительно. Такое углюдство. Ты вроде сидишь, все, все хорошо, все нормально. Погода хорошая, птички поют, все дела. И тут начинается. Отвратительно. Отвратительно. Отвратительно. Как, как, как тут придумали, а? Причем реально Я не знаю, я, я просто все Меня эта тема очень беспокоит Она меня бесит неимоверно Причем зимой Никакая из этих верблюжих мор Не каркается. Только исключительно летом Тварей Вообще, у меня к этим людям никакого уважения Они отвратительные Они просто не Дээ. Дээ. Так, тихо, подождите Я думаю, там можно забраться на... Это тапки или что это? Так, подождите Там что-то есть наверху Давай! Ну, ну почти, почти долетели Так, сейчас и будет так. Опа. Это я. Ой-ой-ой. они просто задолбали. Они так медленно ходят. Да, -мо. Да О! Вот. Так хотя бы побыстрее можно уворачиваться. Так, не долетаю. Нормально, нормально. А seguinte. Ладно, я на них теряю жизнь. Хорошо, я поняла. <know fica> да чтоб <Moscato> тебя! Клеваться. В принципе, примерно так я всех этих мужиков и вижу. Харкаю там. Опросительно. Не, не делай. Не надо. Фу. Прям ху И так Харкачи просто обычно хватает. Вот, чтоб водила я... Водяла я, я бы сказала. Блин, блин, блин. Да, да прекрати, ну попади уже. Давайте сейчас вот. Оп! Получилось наконец-таки. Надеюсь не зря. Я так даже не вздумай меня. Вот это морда, у солнышка, Солнышко, да, солнышко! Смотри, мать, не долет, не долет. Все нормально, все нормально, живем, тихо. Так, хорошо. Что это? Эй, смотри-ка, тебе удалось найти дополнительный предмет. Что это? Часть маски. Думаю, здесь будут отлично смотреться перья Вуду, которые можно найти в серферской зоне открытого моря. А если я соберу все перья и части маски, случится что-нибудь крутое? Ну уж точно покруче твоих риторических вопросов Удачи тебе Он мне надоел, он меня унижает всегда, постоянно, все время Он отвратительный С ним, не, с ним невозможно вот вообще дружить и общаться Фу-фу-фу, таким быть. Чуваки, вам А, по -а -а, вам можно вот так вот выбираться, да? Ни себе. Тоже неплохо, тоже неплохо. Ах, ты же, блин, все равно на поле в жопу села. Так. Тихо, тихо, тихо. Так, это уже. Это был мне намек. А -а -а -а. Да. На то самое, блин. Серьезно? Простите, братаны, я не хотела, правда. Я надеюсь, я их не убиваю. Да нет, вроде живые. Они явно не в восторге от всего происходящего. Я пошла, короче. А, -а. Ну, а, это... а О, барматозель был Вон, в пустах сидит, засранец, смотрите-ка ну, Наверное, засранец Значит, это правильно, все замечательно Ой-ой-ой, ой-ой-ой Братан, братан, прекрати, братан, не надо Вот, все, тихо типа. Всё, всё. тихо тихо тихо тихо меня двери убила меня убила дверью все записывается все и все братаны прости меня. прости друг это все жуткая несправедливости этой игры меня заставили я просто почему не сразу его убью я пытаюсь äh, сэкономить это не сэкономить, а... Подзарядить свой удар. Братан, про... Прости тебе, пожалуйста. О! Ну, причем, чем они... Их становится меньше, кстати. Путин. Тем они это самое. Быстрее начинают передвигаться. Так, птичка, иди отсюда. Бармакозель в кустах, это, конечно, это потрясающе Так, братан, уйди, пожалуйста, отсюда. Я, не дай боже, тебя случайно не зацепила Хоп Сука. Ай, -сука. Так, а это я перепрыгну Наверное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 да, это что-то прицепился-то опять. Отцепить, пожалуйста. Простите да. меня. Что придумала этого чувака, который плюется? Ну, хорошо. Это до этого я уже не дотягиваюсь. А-а-а! С этой штукой нельзя... Не, не это сам... Не, нельзя взаимодействовать. Так вот. А-а-а! а, -а, -а, -а. а, -а, -а. Ну, так вот, пожалуйста. Спасибо. Ага, и мы поехали. Все, поняла. Это, это было сделано для лифта. Так, подождите-ка. Давай-давай-давай, закройся. Вот, вот, вот, вот, вот, проплываем аккуратненько. А, сука, я тебя и не заметила, тварь такую, а! Эх. Вот, отвратительный мразь. Ты мерзкий, пу фу, фу фу прям фу-фу-фу, фу-фу. О, жизня получила. Хоть что-то хорошее. Ну, погнали. Давай. Давай. Давай, давай, давай. давай выпрыгивай. Идем, идем, идем. Так, нужно опять эту штуку повернуть. Ага. Погнали. Так, там три их. Три э, давилки. Блять, Он нажал вверх сам! Я тут ни при чем, я не виновата. Я. Все, просто плыви, просто плыви, просто плыви давай. Вверх. Отлично, вверх. А вот эта, эта штука такая мерзкая. Мерзкая штука. Так, хорошо. Это что сейчас было? Вы охренели? они там клюются Ага, и, и я без них смогу добраться туда наверное. Да? да? Нужно перезапускать вот эту... Сейчас Ну чё, да? Есть? Нет? Нету Понятно, да вы издеваетесь Братан, с тобой нельзя поговорить? Добить можно! Замечательно! Всю жизнь мечтала! А по стенке тут я не заберусь, да? А, не заберусь. Нормально. Засранец себе, да? а? Тихо, тихо, тихо. и хитрые. Засели у тебя там на деревьях. Плюются во всех. Что-то какой-то, я не знаю, плевательный что-ли. плевательная какая-то серия, блин. Все вокруг плюются! Что, что за ужас! Отвратительно! Отвратительно! Хватит плеваться мать вашу! Да мою! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! Да? Все, хватит! Хватит ваших плюней, соплей, блин! Фу. Почему по ним не попадает вот эта херня, а? И не убивает их? Не понимаю! Это нечестно! Так, мне походу пес надо, да... Ну так хорошо... А теперь все, переходим обратно, да? у угу. Ёб твою! Опа! Опа! Мне не нравится эта погода. Она Фу. она прям вот... Пух, пух, пух, пух, пух, пух, пух, пух, все пух, пух, пух, пух, пух, пух, Уходи! Уходи! Да мне не нравится, я да не могу! Уходи! Эти еще, которые плюются, это вообще прямо, фу, отстой! Да, меня бомбить! Да, е-мое! Да, е-мое! Надо быстро это все делать. Да добавь уж. Вот. Типа того. Правда, желательно не на коре, Да. Э -э -э -э -э -э. Во. Во, вот так вот. Самое но. Ты-ты-ты. Так, тут... Ага. Ой, как хорошо. С Сразу светло, когда... Бьются вокруг, о, Лето пришло, все, все заклевались Братаны! А, братаны! Я тебя вижу, парень Эх. Эх! Эх! Эх! Ну почти, почти! сразу просто лена какие-то харчай. Какая блехотная серия-то? Ну за что? Не надо. Братаны, стойки, братаны. Братаны? А, по ним можно проходить, кстати. Если не умирать, то можно проходить. Хватит. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Оп. Оп. Тихо, тихо, тихо. Вот, вроде бы мы сохранили максимум нашей жизни. Тихо, тихо, тихо, тихо. Вот. Тичку мы сейчас убьем Да здис. Да Вы серьезно? Еще и птичка тут. Отлично. И у мечтала. Опачки. Хорошо. Так значит. Я поняла. Э -э, откуда листер? Вот так. Вот. Вот так да, все, все, вот так вот, да Туда, вверх Давай Эй, тусовщик со мной, гэгэй Хе Так, там уже Да, вы убили, сейчас ты ⁇ -мо ⁇ Это где это там открылось? Нет. Сразите, дайте, я зайду немножечко, да, вот. Восстановлю себе жизни. А от чего это? Ага. Угу. Вот. Все захаркали, пипец. А, это вот сюда, все. Господи, да прекрати же кто там плеваться, ужас. Cool. <adan on subscriber> отстой. <п Uma> Главное, вс за... заплевал тут, гадны же, блин. Так, дальше. Вот так вот, вс. Этого можно перепрыгнуть, его можно не трогать. Потому что он когда бешеный, он прям очень сильно опасный. Что там обезьян. Ненавижу обезьян, Не люблю обезьян. Мне очень нравится походу, ходу пьесы этой серии тут плюются и обезьяны бегают а обезьяны кидаются вообще какашками Не, не, не хочу, не хочу А, уйди! Уйди, что ты такое? Пу-пу-пу-пу-пу-пу Пошел вот Мешки и мартушки Неужели совсем Очень люблю обезьян Попугай Иди, иди, попугай, ты откуда ты взял? Тихо-тихо-тихо Тварь-то тихо, тихо. Ну Тварьская Ать! Меня пытается убить Представляете, меня тут пытается убить Куда бы мог подумать Никогда не было и вот опять Опять этот, этот барматозель, смотрите, в кустах Вылезай Ну-ка, вылезай, барматозель, где ты? Барматозельшка так, Уже, уже куда-то убежал, видимо Поп, поп, поп. Пять. Пять. Все нормально? О боже, нет, не нормально. Ничего не нормально. Вы меня, наверное, слушаете и такие Блин, да тебе хоть что-нибудь нравится, женщина Угомонись. Так Мне показалось, что я уже до босса дошла Но, походу, пьесы нет Или дошла до босса Да ладно, так и дошла Что это, мать ваша? Так, хорошо. А где я? А, я улетела. что сейчас будет. Ах ты ж тварь! За них можно зацепиться. Было. Мое, ё моё, тихонечко. Вот. А я-то думала, сейчас обхитрю, как вот когда ребята делали дело. Тоже я сейчас вот как вот и вот, вот вот как вот сделаю дело. Маски клевые. Ай-яй-яй-яй! И я бы еще могла его бить и бить и бить и бить и бить. Нет, не надо, не надо. Потом меня типа на шипы толкаю. Хорошо. Нехорошо. Ай-яй-яй, надо было сесть. Ещ ⁇ и пофугая. А ты выгнал меня, выгнал? Я сейчас исчезнут отсюда, да. А что это такое? Ой, бей! Тихонько. Сука, а, а как до него дотянуться? Вот этот подставь сейчас была... Опа. Тихо. Видимся. Да что ж ты делаешь-то, а? Надо было вот допрыгнуть. Давай, следующий. На них теперь сейчас... А, сверху, если только запрыгнуть. Можно было, да? Я пропокапила -про -про этот момент. Ладно, я сейчас пока вот к ним, ко всем привыкну. Подожди, подожди, подожди. Оп, вот так вот. Ну я все равно, и добралась до него, смотрите-ка францы. Давайте, перемешивайтесь Кержи. А я на себя запрыгну И продолжу его бить Ну, нужно стоять где-то тут вот, да? Блин Нужно, короче, я Когда он будет пробивать землю Встать как можно дальше Короче, план, действий есть Я вроде поняла, как оно все работает Как оно все действует а, Хитрости Тоже уже вижу Как это должно действовать Так, вроде понимаю Понимаю, как это работает Сдувает, это звонит. Так, так ай -яй, яй Так, так Да ладно, попугаев, можем вставать Так, сюда поближе встанем Тут, Тут сразу на тебя Давай, давай, давай, да? Туда, туда. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. бежим. Нет. Сука. Тихо. Главное, чтобы не убила. Ага. Предлагаю запрыгивать. Хорошо. Ну, приди, приди, приди. Готово, готово, готово. Вот это вот сейчас вот обидно, что не успела запрыгнуть. Тихо-тихо-тихо! Все-таки сдули чуть-чуть. Сдули меня чуть-чуть. Так, в жизни уже все нормально. Так, пробегаем дальше. -ди -ди -ди -ди -ди так, продолжаем. Нет, нет, нет, нет, нет, не сдувай, нужно, наверное, туда поглубже как-то уйти, да? Сейчас, сейчас, сейчас мы найдем какую-нибудь хитрость, как может быть, быстренько так раздомал? Жить! Если у меня раньше не убьет, конечно, блядь, это а что ж такое? Черт! Не получилось. Надо убивать, все-таки. Следующий. Опачки. Сейчас, вот так вот, мы сейчас... А, туда дальше он не дает уйти. Сука. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Ну, я его, по крайней мере, заменил туда, куда нужно. Как бы, разве это плохо? Нет, это хорошо, это замечательно. Побед... Верните мне дикцию. Мы победим. Когда-нибудь. Это даже случится. Меня он туда вот с по, левее не пускает, серьезно. Надо как-то придумать, как-то исхитриться. хоть. Тихо, тихо. Эй, выгнал. Где? Вот сюда, давай. Сюда, сюда, сюда, сюда. А! Блин. Надо, блин... А! Как-нибудь. Как Сейчас придумаем. Сейчас все будет. Ты что? <смех> О -о -о -о, вот это тут-то там! Да, да, достижение. -да -да -да Господи, опять ты, брат. Ну, брат. Это я тебе должен благодарить тебя за уничтожение моего тотема? Ну ты первый напал на меня. Да что такое говоришь? Я проводила ритуал, чтобы не дать вулкану пробудиться, а бой завязался и вообще случайно. Это не так. Так? Не так. А знаешь, это логично. Пожалуй, увидеть во мне угрозу, было было очень легко. Полагаю, мой инстинкт самосохранения сработал как-то слишком быстро. Да, я понимаю, все нормально. То есть ты хочешь сказать, что вулкан проб пробудится? Учитывая то, что генерал демонов Барматозель собирается использовать его для проведения какого-то ритуала в воду, нам всем остается лишь надеяться, что это не случится. Слушай, мне жаль, что твой этот темп пострадал, слышишь? Не беспокойся. Нет, мне правда жаль. Все хорошо, это и вправду была ошибка. Ну и как же мне выбраться отсюда? Ой, я настрою под тебя ветер, следуй за мной. 5.25 ты можешь уйти по аэродинамической трубе. И я еще раз повторяю, произошло недоразумение. Все нормально. Ну ладно. <связать> опять. Блин, ну, ш... ну что, опять? Это был на самом деле очень сложный босс. Я очень долго с ним дралась. Прям очень долго. Прям охренеть, как долго. Вроде бы все не так сложно, но твою же мать. Так, мне нужна передышка, извините. Так, все, продолжаем. Я потеряла абсолютно счет времени. Где? Сколько? Ну, сколько поиграется, столько и поиграется. Где-то у нас еще в запасе должно быть, там, минут 20, наверное. Или 30. Короче, идем. Да, у меня никакой паузы не... Это что сейчас было? Ты на меня попытался напасть, сволочь? Смотрите. Бросаются, Ребята, вы чё, алё? Не надо так. И вообще, откуда вот этот вот дух знал там что-то про этого сам, про планы Барбатазеля? Скажите мне, пожалуйста. То есть, он чё, с концами? То есть, он прыгнул и всё? Где вроде живой. А! Он прикидывается, наверное, просто дохлым. Ага, это мы сейчас, типа, в вулкан заходим. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Вот, зато я теперь поняла, как этих ящеров убивать. Да что ж тут происходит-то? Пытаюсь бежать вперед, ничего не получается. Так, стоп. Ах ты, пта! Вот так вот, да? Ну-ка сейчас подожди. -ка. Секундочку Ага, вот так вот Все равно хорошо, я понял Оп, понял, принял Оценил Оп, оп Отлично Прям в форме Где тут Вот. Нефиг меня нервировать Ну, вроде бы, двигаемся А, это выход Я подумал схороняшка, а где я? Уже пора, надо уже пара раз... С... Псих. Ай-й, нехорошо. Так, нехорошо, нехорошо, не хорошо, ё моё. Это этого Блин, бля, это Что это? бля, бля, такое бля, бля, ужасно Ну бля, бля, ну бля, бля, бля, бля, бля, что ты не идт? Давай, давай. Ааа, давай, работай. Давай, давай. Что ж ты будешь делать? Так, все, надо собраться сейчас. Вот! Опа, отлично, отлично, отлично, отлично. Действуем. Хорош. Так, может нам наш дружбан что-нибудь скажет? Слышь, брат? Чат. Текущая локация. стала быть, Огненная гора? Пора прогуляться на закате. Огненная гора? Почему ее не назвали просто вулканом? Точно не знаю. Видимо, название ей дал какой-то ребенок. Слушай, во времена обхождения, ты можешь называть ее как угодно. Так, а что ты хочешь? Так, есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. Жила-была пара фермеров в наследство, они получили очень необычный участок земли. Только подумай, каждый год на нем вырастала огромная хрустальная тыква. Несколько лет фермеры жили на широкую ногу, ведь урожай позволил им стать ведущими игроками на рынке кристаллов. Но постепенно ими овладела алчность. Предположив, что грядка была разбита над некой хрустальной шахтой, они выдернули с корнем все растения и долго-долго копали, мечтая о том, что же они будут делать с новообретенным богатством. Увы, они очень быстро поняли, что никакой залежи редкого минерал... минерала им не найти. Единственными... Единственным итогом их трудов оказалось понимание того, что уничтожив тыквенную грядку, они лишили себе всех шансов на сбор своего ежегодного урожая – огромного хрустального плода. И жили они с тех пор долго и несчастливо, думая лишь о том, что в свое время им стоило лучше заботиться о своем огороде, а не давать волю алчности. Мораль этой истории в том, что следует быть благодарным за то, что имеешь и достаточно рассудительно, чтобы не потерять все это из-за стремления получить большее. Конец. Разве это не интерпретация чужета, а в гусыне исущие золотые яйца? Да. Но только здесь никакие птичек не убивают. И из всего этого можно сделать два вывода. Во-первых, твоих слов вполне хватило, чтобы испортить вполне приятную историю или поставить по сомнению ее способность очаровать тебя. Ты словно вскрываешь ее, пытаясь докопаться до самой сути, и тем самым лишая ее ценности. Именно так и, поступили бы, и поступил бы жадный фермер. А во-вторых, ты явно считаешь тыквы овощами. Ха а Так, о чем ты хочешь поболтать? Все, спасибо, меня снова унизили, я пойду это погулять. Гулять я ушел, все, до свидосы. Фига себе, двойной прыжок? Вот это они... Ой, тут ещё один суеты нет. Прекратите убив... убиваться, пожалуйста. Сволочи, вот это... Вот-вот-вот эти вот гады, я их не-не-не... Дерпеть не могу, разранцы, уроды! Так. Ага, эти ещё... Смотрите-ка на них, засранцы один суицидик прилетел, да что ж происходит-то? Так... это главное сбросить. Так, верблюду убить. Ну-ка, прекрати ко мне там полиганить. Блин, это же опять... Это опять? Так, подождите, сейчас. Фонь, фонь, видосы. Не плачь, не плачь, кто виноват? Кто виноват во всем этом? Да прекрати ты его, ты можешь по нему ударить? Вот! Вот! В смысле? Стоп, подождите. <связь> Стоп! Стопешечка! Где-то можно. А! Так, подождите, пода... А как? Вы прикалываетесь? А, я, я ж дебил. Я ж дебил. Вот. <связь> вот так вот. И вс. Дело с концом. Подождите. Чуть-чуть, тихо. Вот! Все, ура! Так, на попугаев можно это самое запрыгивать. Они, кстати, ускоряются, когда она не запрыгивает. Они еще и наперед кидают. Смотрите, какие суки, а? Какие гады. Ну что, козылина? Прекращай. И свои судики бросает. Замечательно. Прикол, прикол, конечно. Но одного босса мы размазали. А подождите, а давайте что-нибудь прикупим у этого у нашего здоровенного чувака. Ну, это же слив-бабла. Погнали! Враги! А, ст стена полз какой-то. Ух ты, ёпта Налетай, торопись, получено достижение. У этого опасного растительного врага, которого иногда путаются банкой домашнего варенья, есть заметное невооруженным глазом слабое место. Так, а что у нас? Иглогр... Иглогр... Иглогр... Иглогр... Иглогр... Иглогр... И... Зеленый капуст. Что? Скрытый демон? Ну-ка. Мне... А, не хватит все. Тут Такая тучня прям У него там столько этих, блин, осколков Времени, он просто, он, я не знаю, он весь в них Так Ага Замечательно, нас попугай унес этого самого Ящерку нашу Огонь Да прекратите убиваться там Грёбаные. Так Еще и такое Здрасте Ай Они Их еще сиди убивать надо Да-да-да Не надо меня поджигать Так, я сбросили Смотрите на этом верблюде Сидится, он забвенно хархается а? Тварь какая так. Их спокойно. Это выкидываем. Да, -мо. <как> аж, аж, аж, аж в горло что-то попало. Так. Теперь нужно это стараться запрыгнуть туда. Оп! Вот так по морде. надо этими чуваками, а я просто я угораю над ними а? Вот это вот прямо сейчас неприятно было очень а? И улетел Пакета Подожди провернись ты, господи, ударь туда Это да Сейчас. Раз, два. Три. Ну, ударь хотя бы по нему. Ну, ⁇ -мо ⁇ Ну, алё! Вот, все. Ну, да, ⁇ -мо ⁇ Ну что ж такое? Надо попадать. Надо попадать. Ты жрет, ты жрет, ты жрет. Ты лопнешь, тварь. Лопнешь. Сейчас, подожди. Оп! Ать, ать, ать, ать, ать, полетели Отлично а! А! Я тебе жить спасла, дураку Но... Уже профессионализм начинает веять Опачки Нормально-нормально Нормально-нормально Сбрасываем этого гада этого надо. Вот так! Вы не мешал! Я прям не долетаю периодически. Вот Бывает такое! Вот. Раз и не недолет, эти там валяются! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Дурачки! Так! Да -мо! Корча а, летающая! Кошмар! Что за урод это придумал? З -з -з -з Зачем? Меня радует, что хотя бы вот, вот, вот, вот можно убирать то, что тебе не, не нравится э, Этих, ну, в смысле Бля В обычной ситуации Там вот пар какой-нибудь вырывается из стены, еще что-нибудь Ты с этим ничего не можешь сделать А тут ты можешь вот этим вот Огненным машинам надрать в жопу Ну как машина, чувака Ах, Они еще и на меня бежать собираются Собирались, Видели? Они развернулись ко мне. <свyt> <свyt> да отстань ты ногами я играет, поли У тебя их практически нету. Ну что, ногами играть? -да -да -да -да -да -да. Всех убить. Я просто, я ворвалась. Да, -мо. Вс, заходим. Спокойно. Хорош. Это вы скидываем сразу. Развернись, пожалуйста. Брось туда. Вот туда, вот так вот. Брось, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что ты попал в него, в этого плюющего, блюющего гада. Да, это сбросили. Так. А-а-а! Попади! И все равно в его харче запутался, заблудился. Ну -мо. Так Что вы наглядаете температуру? Это же булка, ну как бомбанет, так и вс. Ай-яй-яй. то есть я поп попала в новую локацию, что ли? ой ой, -ой мне стрелять нечем-то. Ладно. Я доберусь до тебя так. Падла вонючая! Да, -мо. Да, -мо! Так тихо. Тут в А можно мне жизни, пожалуйста? Тут вот нельзя. Ну тут и сохраняшка зато. Сейчас они поднимут. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Застранцы. Затрансы. Кто так делает? Фу-фу-фу, плохие, плохие. Итак, спокойно. Затранцы. Садись, не кидаюсь. Что ты туда не делаю? А-а-а! А-а-ха! -а -а. а -а -а -а. Уйдите, уйдите, уйдите, уйдите, уйдите. А-а-а! А-ха-ха-ха! Сложно пошло. Блин, я даже не знаю, стоит ли продолжать эту игру. Я не знаю, мне что-то как-то она надоела уже. Я, я тут погуляла, я тут нагулялась, мне уже все хорошо весело. Я знаю, что, чем мы, в принципе, закончим. Ну, вот, чисто логически, если представить. Да, мы вот э, прибьем бормотозеля, спасем Фабиянов. Ну и все, в принципе, как... Ну, основную игру я прошла, я больше не хочу. Я хочу. Не хочу, не хочу. Но не, если вдруг что, не удивляйтесь, если выйдет еще одна серия. Не удивляйтесь, просто не удивляйтесь. Такое может случиться, но бывает. Бывает, бывает. Сегодня я говорю, что не хочу, а потом сижу и играю в нее. Да, бывает. Вот, все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. До встречи со всеми в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока.